Всем доброго дня! Как решить проблему грязной обуви на дачном участке? У каждого современного садовода должно быть какое-то приспособление для обуви. Вот такие вот аксессуары, кованые, с надежным креплением и декоративными элементами. Простые в дизайне, но достаточно изящные модели. Теперь вам не придется использовать лопату или подручные скребки для очистки сапог от грязи. Выбирайте подходящий вариант для своего участка и поговорим более подробно о каждой модели. Скребок на низких ножках. Практичный, хорошо очистит грязь с подошвы и боков обуви. Есть варианты с ручками, они помогают держать равновесие. И на высоких ножках ими можно пользоваться целый день, так что это очень даже практично. Модели с щетками больше подойдут для участков с песчаной и супесчаной почвой или подойдут для придания эстетического вида после основательной очистки обуви. Кстати, щетки из синтетики и растительных волокон легко справиться со снегом и песком. Проще некуда. Модель с дополнительной ручкой для фиксации. Одной ногой держишь устройство, обувь на другой спокойно чистишь. Такие аксессуары для обуви уместны на любом покрытии, будь то плитка, камень или газон. Очень удобно совмещать аксессуары с местом их хранения, ведь сапожки на свежем воздухе проветриваются намного быстрее. Вы спросите, как они фиксируются, либо размещаются на дачном участке? Есть модели, которые устанавливаются прямо в грунт, легким нажатием, зафиксировав. Либо в вот такие обычные стационарные модели. Здесь специальная ручка которые помогают снимать обувь, либо ее чистить. Отдельное внимание заслуживает вот такой хит-продаж. Аксессуар для обуви совмещает в себе полку, сушку для сапог и саму чистилку. Вы только посмотрите, насколько симпатичными могут стать обычные предметы обихода. Такие аксессуары уж точно не испортят общий вид ландшафта. К тому же они имеют декоративные элементы, колечки и завитки. Так и просятся в ваш сад.